Че? Ты кто? Я это ты из будущего. <звук> да не сытые я угораю. Я из параллелки. Параллелки? Ну из параллельной вселенной. Ты тупой что ли? А -а -а. Такая хуйня. Че тут тебя? Да, тут, вот. О, дальнобойщики. Это же самая игра по фильму. Ну, ну по сериалу что-то Тут же ещ орельцы играют, да, хруй. Сейчас-ся, сейчас, тихо-тихо, припьем себя будет. Эй, Тара! ты или мы бык чё бык ты кто бык слышно это я еще быч не начал в, в, в песне в песне поется эй Тореро, ты или бык чё нации а а, слушай да реально это же песня про этого ну чё, скинь брат, фу. Так, черкан, жмых, кислый цыган. Ой, торпеда тут, класс. А вот этого вот, не знаю, с нами не сидел. Точно меченый, наверное. Его бы выкупить и того. А то кентовка не заносится. Короче, ща покажу. Подожди, подожди, мата много будет? тогда даже... сейчас... давай вот это хуйня пи***** е***** е***** как су** но не в да, х***** ты не вспомнишь а когда на и прям так и пи***** на е***** на е***** на е***** поняла? нихуя это не понял но пох** главное не аф***** но рано или поздно придется. И тогда тебе влобит АПТРИВЫЙ и все. Подожди, подожди. Как последнее пишется? АПТРИВЫЙ Ну и короче еще можно включить вху... из Да, а еще можно использовать чит-коды. Вот и все, браток. Адьё. Я погнал. Не киснет, Еще свидимся.